I think the girls with the are... Всем здорово, ребят! Ну че, на Немке открылась хватайка, я забежал, забрал ее и еще побегал по локациям и вспомнил, что у меня есть одна локация, которую, ну, ради, скажем так, плюх надо пройти в общем вытащил я 5 токенов ну, честно скажу здесь конечно хватайка по сравнению с английской версией, с, даже с русский с русской версией ни о чем конечно здесь есть питомцы здесь есть свои плюхи можно получить самики если 30 вытащить но видите здесь нету донатный карт за мелкие 30 там 20 на русском за 20 дают просто нету здесь же все таки 50 есть я не знаю максимум что я вытаскивал это 30 может кто-то больше вытаскивал напишите сколько максимум падал но у меня по крайней мере максимум было тридцатка Ну, 50 я не знаю это наверное анриел получить карту еще будет обиднее если оттуда выпадет а, дуэля Ну, в общем это я забрал плюс а, есть еще у нас одна обалденная халява а, что мы будем сегодня делать? Я хочу сегодня попробовать формануть смотров, так как у меня каждый день нету прибавочки. У меня смотры уже некоторые прокачаны у нас на 35. И эти все плюхи мы, по сути, получили на халяву, частично с акций, с сундуков. В общем, так, с побежали сюда, где там у нас сегодня есть базар-маркет что интересного есть, я вам показал это своего рода накопление, на немке, вот реально круто, последнее время, это второй раз, если, или третий, если я не ошибаюсь, дают все виды сундуков, с 1 по 6 за один самый цвет, это реально круто, второй приз за 300, ну, честно, такое себе, вот здесь я собрал, в принципе, мне этот тоже набор уже не нужен, Довольно-таки легко можно собрать розу огника, то есть это каждую неделю идет, там вторник-среда запускают, плюс дополнительно вы имеете еще расходники для прокачки, ну как видите нету апокс камней, плюс даются для прокачки снайки. Ну дальнейшие наборы за 5 в принципе как вариант, если вам надо докачать, и за 11к ну, тоже в принципе довольно-таки Хорошая тема, девятая эмблема, тысячу снеков, ну, я не знаю, 11 тысяч самоцветов на это тратить я бы не стал, я бы лучше их потратил а, на то же самое дерево, либо на сундуки а, по 300, которые открываются именно тогда. А, так, поехали с вами, заберем сейчас плюхи, я надеюсь, у меня места хватает, да, вроде места как раз есть. Забрали плюшки. наверное открывать не сможем что-то у меня за сундук такой был а это сундук с этой с новой локации думаю что за фигня Так, 30 камешков на ну, это круто за один самоцвет все время подгоны каждую неделю вот столько и получили отлично Интересно, докуда сможет Огник соло, сейчас мы будем бегать пробовать соло с Огником, еще пять камешков. <coughs> будем пробовать им затащить по максимуму, я надеюсь, он затащит. Так, все с плюхами мы разобрались, у нас еще появились камешки, потому что смотрим надо до максималки докачать, а так как без донат, реально эти плюхи получить сложно. Ну, либо вот так вот в сундуках постепенно. Ну и так они каждый день, по сути, капают. Поэтому почему, почему бы и не пройти. А, такс. Он туда немножко забежал. Ну, первый этаж. Блин, а что одним? Давайте давайте сразу полностью Тиму создадим. С тех героев, которые есть. Наверное, вместо зем землеройка нам здесь не нужна. Лучше поставить стрелка. Вместо оккультиста поставим розу. Итого потеряли смотра, но зато имеем героев с хорошим дамагом. Соответственно, быстро сейчас будем проходить. Ну, это до этажа там 15 если я не ошибаюсь, 10 -го, 15 -го, потом дальше начинается трэш. Но как, так как у меня есть прокачанный огник, то в принципе, я думаю, мы сможем зафармить нормально. Я помню, мы проходили это все еще, когда не было прорывов, это было сложно. Но сейчас это все просто easy. На огника мы возьмем сюда землеройку поставим, пачку, еще и самиков заработаем, неплохо. В принципе, тут не сильное усиление на первых этажах, это все изи делается. А, у нас, кстати, же ускорение есть. Ч ⁇ я жду? Вообще супер. И не надо париться долго. Круто. Конечно, локация одноразовая, по сути. Да, и проходится она уже намного легче, нежели это было раньше. Так, восьмой лавал у нас. Мои нубяхи тащат. В принципе, туда их можно все вместе выпускать. Получший вариант, нежели я буду в разброс. Нормально, я сейчас еще самоцветов поднимем с вами. дальше будет веселей там где появятся герои с обратками там будет посложнее мне кажется хотя 30 огник он в принципе должен нормально дамажить и шатать даже соло уже начали проседать 14 лавел есть, отлично да, изначально это была интересная локация до того, как вели а, прорывы, реально в нее было сложно бегать и интересно бегать было проходить какими-то героями то есть это одна из локаций которая реально приносила в последнее время тоже много удовольствия в фарме но потом, когда пошли прорывы все полностью похерились локации практически. Так, Роза у нас умерла. Ну, это, в принципе, не беда. Причем мы проходим героями 160 лава, да, То есть все герои мелкие, кроме Огника. И они, в принципе, довольно-таки неплохо держатся. Из-за прокачек там талантов, эмблем и прочего. То есть усиления настолько стали улучшать героя, что эволюция по сути нафиг не нужна. Вот 17 левел. Так, а тут у нас Огник и Череп, по-моему. По-моему, на Черепу зависали наверху. Ну, сейчас попробуем Некроса ушатать, если получится. Хотя он может нас всех ушатать. И держимся. А ну без дебаф сейчас даст. И все у нас. Некрос нифига не сделает. Тыковку сюда можно брать как вариант для ускорения. Ну, в принципе, мы без этого все проходим. вот Easy просто. Или 21-й? Я уже не помню, какой там лавел был у нас такой мощный, прям мощный мощный. Плюс, учитывайте то, что здесь на героях нету суперпатов. Были бы здесь суперпаты, было бы повеселей у противника. Ну, все, Огник свое дело сделал. Даже никто не сдох. 20-й пройден, идем дальше. Я буду всех вместе закидывать сразу. Так, поинтереснее осталось Махатма Огник на двадцатый левел. А тут у нас вражеский Огник. Ну, у меня Огник с недомоганием, изи просто. Я помню, это тоже здесь два Огника было. Была проблема у всех, как же. Пробовали, иногда сливали Атлантами, потом Молчанками. Так, так, так, ну, 21-й, нам надо его пройти. Не дохни. Смотрите, смотрите, что делается. Ну, я думаю, должен добить. Почти, почти сдох, не, смотрите, он не может ушатать Огника. Ну что, здравствуйте, все-таки до 21-го дошли. Да, 21-го, мы на 21-м только зафейлили. Давайте попробуем через огника залететь. И сейчас нас огник тут разберет тоже. Ну, герои вообще просто, блядь. Прокачаны. Так, пробуем отсюда. Не, без не смог. Да, у меня проблема, видите, я не могу огника ушитать. А было бы сейчас у меня Мэри дособрана. Да, Давайте попробуем еще. еще сбоку. Сейчас чекнем, сколько у меня там осколков на Мэри осталось. Ну, отсюда получше идет. Ну, блин, мы на Огнике зависаем. И все, дальше мы его считать не можем. Хотя, в принципе, думаю, если сейчас будет меньше этих героев, там Тессы. Ну, он разберет их. Это будет попроще. С недомоганием. Может ушатаем. Сейчас посмотрим. 30 Не, против. Нет, что то что-то все печально. Что-то все очень печально. Надо походу пробовать брать землеройку сюда. Как вариант. Но не выживет. Да, видите, не хватает времени. Все-таки до 21-го дошли. Ладно, дошли до 21-го, будем дальше потом мучиться. Сколько у меня осколков осталось? Ровно четенько половина, ребят. Офигеть, ровно половину собрали. Ну, я не знаю, таким темпом, если, а, учитывая то, что нам падает, сколько? 6, да, по-моему, осколков. 1, 2, 3. 6, 2 раза, 12, 24. Получается 12 в неделю. 12. Ну, короче, месяца три еще фармить где-то так, плюс-минус. Я думаю, может, быстрее соберем. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.